И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов макивар.ру, будошин.ру, будоблок.ру, корректура.ру, докторшоков.ком. Сегодня я расскажу вам о тренинг маска. Вернее, я много рассказывать о ней не буду. Почему? Потому что у меня на самом деле существовала уже масса видеороликов, где я занимаюсь в этой маске, рассказываю о ней, зачем она нужна. Также на моих сайтах, которые я перечислил где вы найдете статьи по тренировки тренировке в этой самой маске. Я расскажу вам сейчас особенности по тренировке зимой. Почему она зимой Хороша. Смотрите, зимой вы выходите заниматься на улицу. Одеваться надо таким образом, чтобы вам было с одной стороны комфортно и тепло, с другой стороны вы будете заниматься интенсивно и серьезно, и вы пропотеете, понимаете? И потом будете, значит, ну, остывать. Вот. И поэтому, если вы оденетесь очень тепло, то вы можете заболеть, вам будет некомфортно, С вас будет течь, вы будете заниматься в сыром, что не есть гуд. Поэтому одеться нужно так, чтобы во время самой пиковой работы вам было тепло и в то же время было абсолютно комфортно. А ведь есть какое-то время, которое вы должны задействовать до того, как вы начнете заниматься и разогреетесь должным образом. Конечно, можно с собой взять одежду, какую нибудь там теплую, в ней размяться, разогреться, потом скинуть ее по заниматься и так далее. В принципе, если возможность есть, вы приезжаете на тренировку на машине или на воду, около дома, то так и надо поступать. Но я хочу сказать вам, что можно разогреться очень быстро, вообще даже находясь в одежде довольно-таки легкой. Вот я, например, занимаюсь около дома и выходить в одежде теплой я не хочу. Разогреться я буду разогреваться минут наверное, 15 до состояния, чтобы мне стало хорошо. И вот смотрите, когда вы надеваете тренинг маск то любую нагрузку, которую вы выполняете, вы, вы, вы тратите на нее гораздо больше энергии, потому что у вас подключается гораздо больше мышц, в том числе дыхательных, прежде всего дыхательных. Это межреберные мышцы, диафрагма сильной работы, зубчатые, косы, крупные соматические мышцы, которые подключаются в акт дыхания. У вас экскурсия грудной клетки идет намного сильнее, соответственно, больше мышц генерируют тепла. Вот, вам тепло. Во-вторых, вы не вдыхаете холодный воздух, э дыша полной э грудью. Даже когда вы задыхаетесь, работаете кроссвит, тренировка ваша интенсивно, у вас воздух, смотрите, проходит из э клапанной маски, и благодаря этому он еще больше согревается. То есть вам не дует, не задувает никуда. То есть вы не глотаете холодный воздух, он у вас довольно теплый, потому что... Вы его сами согреваете, вдыхая в маску, вернее, выдыхая и вдыхая. Вы выдыхаете в маску непосредственно. Она разогревается, она сама сам теплая, она даже при вдохе сама уже согревает, соответственно, воздух. Это тоже положительный момент. То есть, смотрите, у вас интенсивность сразу повышается, то есть вы начинаете согреваться тут же. Во-вторых, вы не дышите холодным сам, воздухом. Вот, это очень важный, самый моменты. И, в-третьих, можно сократить немножко тренировку на улице, благодаря чему? Потому что вы достигаете пиковых своих, пиковой, нужной для тренировки частоты сердечных сокращений довольно-таки быстро. Поэтому в тренинг маска заниматься очень выгодно. Выходите на улицу, надеваете сразу и начинаете даже разминку саму непосредственно, суставную гимнастику делать уже в этой самой маске. Все, вы на разминке уже начинаете быстро-быстро согреваться. Потом делаете бой с тенью тоже в этой самой маске. И можете приступать к серьезным сонагрузкам, тренировкам по крос-фиту, по стрит-воркауту, по единоборствам, любую, по, смысле, снарядную подготовку. Все. Ну, конечно, безусловно, для работы в тренинг маск нужно специальная в принципе, подготовка, довольно в смысле, высокая. Вот. Если вы хотите сам, э, сам серьезно поработать, иначе и, и, ничего не получится, и начав работать в маске, вам, в принципе, лучше ее не снимать, потому что если вы э, сам снимете ее уже да, в процессе сам, тренировки, э, то вы начнете сам, э, сам загладывать интенсивно э, холодный воздух, и это, это сам, проблематично, лучше этого не делать. Вот, поэтому если в Москву надели, надо идти. Но смотрите, если вы не очень подготовлены, чем она поможет? Вы просто интенсивность резко э, понизите. И, в принципе, занимаясь теми вещами, которые у вас не вызывали больших затруднений, например, даже та же самая прогулка по парку быстрым шагом, фактически вы получите такую нагрузку, как при беге сам трусцой. То есть вы можете вместо бегать трусцой по холодному парку, чтобы не глотать э, с, с холодный воздухом можете просто быстро пройтись по парку в тренинг-маск. Только людей не пугать. И все. В принципе, у вас будет та же самая нагрузка по частоте человеческих самозакращений. Жиросжигание, соответственно, будет на таком же самом уровне. Поэтому в тренинг-маск очень выгодно и комфортно заниматься на улице зимой. Что я, собственно говоря, сейчас и буду делать. Бой с тенью.